тебе дам, чтобы ты копал 8 часов, а я тебе 16 железа. Как бы обмен выгодный. С твоей стороны, а, думаю, ну три кирки, думаю, хватит. -ху -ху -ху -ху. Ты тут? Вне. так короче вот тебе кирки копай очень далеко и лучше копать над собой потолок советую <звук> так а мне надо заняться первой фермой. ними надо бывать, чтобы мы не бегали куда-то далеко убивать животных и чтобы у нас была еда. Как бы твоя сейчас задача? Просто эм о есть семечка. Вторая семечка. Давай. Третья я буду очень рад. Минус три. Смертный прикол. А чё, вышел? Э, как бы, минус 3, это такой вот прикол русский. Иди копай, вот тебе даже еда. Ну ладно, пошу всего, вот. Правильно? Жечь надо эти зомби. Или я даже буду думать, как тебе построить дом. Потому что на песке, ну... Много домов нельзя возводить, потому что, как бы тут вот курортная зона, и я думаю даже расширить один из островков, рядом с моим домом. Так, а если найдешь изумруды, прямо аргией. Именно включай микрофон и орви мне. Так пойду оценю, где я поселился. Когда она у тебя ужалит, она успокоится. Теперь она погибнет. Я тебя должен расстрелять, чтобы они. Смотри, энд Гепар. Я захотел жить в том же мире, что и пчела. Смешно. Смешно. время купаться. Да, подожди. Смотри, вот кирки. А, ну ты мало накопал. Я тебя просил восемь стаков, а не двадцать шесть никак. Так что, почему ты купишь? Ладно, ну, не хочешь э, 16 э, слитков железа, как лучше. Да. смотри эм... нам надо делать высшую ферму чтобы там больше мне тебя расстреливать правильно думаешь идем за мной идем за мной. Так, расстрелять, Марк, еще раз меня без причины ударишь. Э-э-э-э, стой, тихо, тихо. хере короче давай быстро поднимайся быстро или расстреляю слушай я же могу эту кровать вот видишь стой нет не прыгать вернись раз три поднимайся поднимайся тут тебе Иди сюда. ты не трос его. Стой. М -м -м -м. <свht> <свht> Пошли его закапывать. Быстро вышел. Быстро вышел. Huh? Huh? All mm right. -hmm. А? Huh? Yeah. Huh? Yeah.